Всем привет! Сегодня своим своем видео я вам расскажу, как сбросить сетевые настройки Windows 11. Так, приступаем. Нажимаем правую кнопку мыши на Пуск, выбираем параметры. Далее переходим в вкладочку Сеть и Интернет, после чего переходим в дополнительные сетевые параметры. И у нас здесь есть вкладочка сброс сети. Нажимаем, нажимаем сбросить сейчас. Нажимаем кнопочку да и компьютер перезагружаем. Таким методом можно сделать сброс сети. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока.